Система попадала в синий экран. Точка. Все, известная проблема. То есть, если две недели, просто геймеры, которые этими видеокартами для игр пользуются, они две недели компьютеры не работают. А регистратор, который ну, работает там месяц, два-три, он там через две недели выпадает в синий экран. И нужно было взять там, допустим, там определенную версию драйверов. То есть все, что мы продаем вам под видом регистраторов трассивое, это все устройства проверенные, в которых мы выбрали железо и подобрали туда драйвера и сделали так, что вы покупаете у нас устройство, регистратор. Не компьютер, который там мы там преобразовали для вас в регистратор. Сами воткнули туда ключ, что нам непонятно, зачем люди будут покупать у нас компьютер с ключом, если они могут у нас отдельно купить ключ, отдельно по каким-то дешевым ценам купить себе комплектующие и продавать это спокойно, под, ну как бы ставить это клиенту. Они так тоже могут делать. Если заказчик хороший, он нам все понимает, иногда многие наши партнеры именно так и делают. Но когда вы покупаете регистратор, трассируясь у нас, в DSSL, вы покупаете продукт с гарантией, с фирменными там, функциями, восстановления, да, да, гарантированное отсутствие вирусов, гарантированная работоспособность. И железо, которое туда подобрано, оно отвечает своим потребностям, то есть оно работает так, как оно должно работать. Оно не содержит в себе ничего лишнего, но оно при этом не... А... Я скажем так а Оно тянет. Давайте. Вы соберите просто, ну есть же, там до два дистрибутива хотя бы. Там по духунту продать. соберем да? дистрибутивы, не проблема. Вопрос в том, что И вы потом выстраиваете. Вы не найдете такое железо. Железо, которое мы используем для своих регистраторов, вы на преимущество заказываете. Там железо такое великое. Вот мы купили мини-инведы, а внутри завернули. Но... Там же ничего такого великого нет. Когда вы И... Ну вот мы буквально. В прошлом году мы еще использовали мы материнки, которые можете купить в России. Сейчас мы не найдете. Вы не, нет, найдете не... Вы не можете их купить. Просто... Вы такое железо не купите в ]bird. России. Вы купите эту штуку, и она будет работать плохо. Нам это не выгодно. Кроме того, к нам будут обращаться люди и говорить, а вот у меня Linux ваш не работает. И мы начнем, понимаете, техподдержка windows -а это, это уже непросто. Поддержка Linux ⁇ это Нет. намного сложнее. Я понимаю, для чего это мне нужно.